Ой, блин, и всем здравствуйте, с вами я, Брэдхол, Иван, короче, можно так меня называть. Так вот, а, самый лучший канал, ну, не вообще на Ютубе, но нормальный. Это мини про Чеда, Или как там, я вот выговорить не могу. А, если а, вам скучно, охота посмотреть интересные ролики, например, карты на прохождение, ну, голодные игры. И так далее. То подписывайтесь на канал. На этот ссылка будет в описании. Они этот канал снимают всякие интересные видео. Я вам советую посмотреть. И let's play при этом будут, как уверяет создатель этого канала. Пока подписчиков на этом канале 476. Я знаю, это немного, но все равно сойдет. И если вы здесь впервые, то кстати, большие пальцы вверх! Подписывайтесь на канал. Всем до скорой встречи. С вами был я Бретху, сокращенно его. Всем пока!